Добрый день Наверное, где-то вы Слышали, может быть, читали Что матерью нашей планеты Земля является Луна Но от Луны сейчас остался, в общем-то, труп Пока еще не совсем Мертвый Наша жизненная волна до своего вступления на нашу планету была в продолжении бесчисленных миллионов лет жизнью предшествующей лунной эволюции. Луна была большой планетой, сейчас она уменьшается, постепенно от нее ничего не останется, она растворится. На планете наша жизненная волна появилась на одну стадию раньше, чем на нашей Земле. Но на Луне такого человечества, как земное, не было. Человечество на Луне было животным царством. Мы там с вами проходили животный цикл, животную эволюцию. На этой земле мы никогда животными не были. Но, правда, те люди, которые желают снова вернуться в животное царство... Но для этого надо лишиться, расстаться с Божественной Искрой, и только тогда можно вернуться. Да и то, наверное, не на нашей планете, а где-то на другой. Наши теперечные животные царства, те животные, которые бегают, ползают, летают в авры нашей Земли, они были растительным царством на Луне, то есть на ступень ниже. Точно так, как все остальные царства лунной эволюции, на одну ступень позади тех же царств нашей земной эволюции. Но со временем, глубже проникая во все эти вещи, вы будете больше знать об истории развития нашей Земли, человечества и так далее. Как произошел переход жизненной волны, нас Луны на нашу Землю. Когда Луна завершила свой жизненный период, когда все ступени космической жизни на Луне достигли высшей точки своего развития, когда Луна уже ничего не могла больше дать, когда ступени космической жизни были готовы перейти на более высокую ступень, то есть на другую планету, тогда рядом с Луной был силами света, высшими силами нашей Солнечной системы, был создан новый центр планетарной жизни, так огненный, невидимый физическими глазами центр будущей планеты Земля. Вот как сейчас около планеты Юпитер создается огненный лая-центр будущего Епитера. Ну, об этом как-нибудь в будущем поговорим. Так вот о Земле. Вокруг этого нового центра стал формироваться сначала огненный мир новой планеты. Путем переноса его с планеты Луна. С Луны переносился вначале огненный мир Затем Луна отдала новой планете тонкий мир, свой. И, наконец, на новую планету перешли все эфирные, газообразные. Потом все виды жидкостей были взяты из плотного мира Луны. Как произошло? Ну, в общем-то, до некоторой степени сейчас наши ученые, астрономы, Отдельные фрагменты они упоминают при эволюции, скажем, звезд и планет, но они не знают далеко всего. Это вот в будущем новая астрономия будет, о которой говорят космические учителя, создатели нашей Солнечной системы, новая астрономия. Естественно, тут наши современные астрономы найдут много собственных ошибок, но и были какие-то прозрения у нашей астрономии. Так вот, новая туманность, из которой возникла Земля, новая туманность развивалась вокруг огненного центра, который находился приблизительно в том же отношении к умирающей планете, то есть к Луне. В каком настоящее время находится центр Земли и Луны. Примерно то расстояние, только Земля была огненной туманностью. Но в состоянии туманности, вот это скопление материи, из которой потом будет состоять Земля, занимало намного больший объем. То есть будущей материи нашей Земли она была как бы в огненном, разогретом состоянии. Она захватывала свою орбиту и старую планету, то есть Луну. Распространялась по всем направлениям, далеко. И одним словом заключала старую планету, то есть Луну, в свое огненное объятие. Такое наблюдается сейчас повсеместно в космосе. И астрономическая наука о таких вещах говорит. Температура новой туманности значительно превышала известные нам температуры. А вот в связи с этим поверхность Луны, то есть отживающей планеты, нагревалась до такой степени, что все жидкости, вся вода, все летучие вещества переходили в газообразное состояние. А раз так, то они делались доступными воздействию на них нового центра притяжения – который образовался в центре новой туманности. Вот таким образом вся атмосфера старой Луны, воздух, весь вода были втянуты в состав новой планеты. Прежде чем наша Земля достигнет вершины своей эволюции, прежде распадение сейчас вот этого старого тела Луны будет полностью закончено. Значит, какое-то время еще Луна будет как спутник сопровождать нас. К тому времени задача нашей планеты тоже будет закончена. И вот к тому моменту, когда Земля даст человечеству и всем другим царствам природы все, что она может, больше дать уже ничего не сможет, она должна будет отдать все свои принципы новой планете. А вот к этому времени Луна уже полностью исчезнет, растворится. Теперешняя Луна тоже станет мертвой планетой. Жизнь ее покинет. Она уменьшится в размерах, благодаря потери всех жидкостей и газов. Ее притянет к себе новая планета. И она будет следовать за ней, как спутник, как сейчас за нами следует старушка Луна. Каждое царство развивающейся жизни поднимется на новую ступень. Вот все животное царство нашей сегодняшней Земли на новой планете будет человечеством. Ну, таким человечеством, как и наше. Но, естественно, оно будет несколько выше уровнем развития, чем наше земное человечество. Растительное царство нашей Земли на, на следующей планете будет животным царством. А человечество поднимется на более высокий уровень, сверхчеловеческий уровень. Вот человечество заканчивает свои семь кругов, достигнув человеческого уровня. Это первоначальное. То есть наши монады, пройдя семь кругов, это... Огненный мир, тонкий мир, эфирный, в состоянии минерального царства, растительного, животного, человеческого. На этом семь кругов заканчивается, и человечество вступает в новые семь кругов, но уже сверхчеловеческого, божественного и так далее, уровня развития. Существуют и другие бесчисленные планеты, на которых обитают разумные существа разного уровня развития. Вот такие уровни развития разных человечеств есть в нашей Солнечной системе, так и на других звездных системах. Также у них имеется и плотный материальный мир, тонкий мир, огненный мир и так далее. Но вот надо иметь в виду, что если взять нашу Солнечную систему, то тонкий мир других планет очень отличается от тонкого мира нашей планеты. Но со временем серьезно изучаете вопрос, и вы кое-что для себя усвоите. Так же, как нет физического сообщения через межпланетное пространство между Землей и другими планетами, Точно так тонкие миры, планет нашей Солнечной системы, между собой не соприкасаются. Поэтому в тонком теле нельзя посетить соседние планеты нашей Солнечной системы. И вот тот бред, который несут разные контактеры, который якобы бывает на других планетах, там, не дай бог, еще на других галактиках, это самая настоящая ложь внушаемые этим несчастным людям персонификаторами тонкого мира астрального мира нашей планеты для них для этих легковерных и невежественных людей то есть контактеров можно состряпать какую угодно информацию и устроить им какие угодно видения и все что угодно поэтому с этими вещами надо быть очень осторожными если взять скажем Венеру, которая является как бы шефом нашей Земли, она более высокоразвитая планета, она впереди Земли стоит на целую космическую ступень. Надо иметь в виду, что когда на физической планете из-за высокой температуры, высокого давления быть органической жизни в плотном мире еще не может, то там всегда находятся различные виды нефизической эволюции. Вот, скажем, эволюция Венеры на одну ступень впереди Земли, и среднеразвитое человечество Венеры оно приближается к уровню космических учителей нашей Солнечной системы. Они прошли физическую эволюцию, и в физическом мире Венеры жизни нет. Она там не нужна. Венерианское человечество живет в тонком и огненном мире. Тонкий мир для них самый плотный мир. А для нас самый плотный мир – это вот этот вот физический. На помощь обитателям нашей земли, когда мы выходили из животного царства, на помощь, помочь нам подняться из животного состояния до человеческого, пришли все время представителей высокоразвитых существ Венеры в качестве космических учителей, владык света, буд, просветленных существ, а также других великих вождей эволюции. Они говорят о себе. Мы пришельцы из дальних миров. Ну, дальние миры — это не значит где-то за, за миллионы, миллиарды световых лет, а дальние, скажем, развитие человечества, Венеры, дальние по сравнению с нами, это высокоразвитые. Хотя расстояние здесь может быть невелико, дело здесь не в расстояниях. А вот по уровню развития, они очень далеко от нас. Поэтому это дальние миры. По уровню развития сознания. Мышление наши, говорят они, выше в ступени мышления человечества вашей земли. Когда говорим о прошлом вашей земли, то имеем в виду ее историю, историю человечества в аспекте его космической эволюции. Имеем в виду продвижение с одного глобуса планеты на другой, со звезды на звезду. Процесс этот поистине бесконечен и космичен. Он охватывает сотни миллионов, миллиарды лет, триллионы лет и так далее. Настоящее состояние Земли — это только ступень на пути восхождения Духа, воплощенного здесь в человеческих физических телах. Почему говорим о дальних мирах? Говоря о них, имеем в виду, Высшую по сравнению с Землей ступень развития звездного человечества нашей Солнечной системы и нашей системы миров. Поскольку Солнечная система входит в нашу галактику, говорим о конкретном явлении, о том, чего люди достигли на высших планетах, ближайших к вашей Земле. А человечество, жизнь... Как, наверное, вы уже знаете, существует на всех планетах нашей Солнечной системы. И на Меркурии, на Венере, Юпитере, Уране, Нептуне. А в далеких мирах вы имеете пример, идеал того, чего следует людям Земли достичь на вашей планете, на Земле. Сознание ваше устремляем к ним к дальним мирам, к высшим мирам, дабы утвердить нити связи с ними, незримой и магнитом мысли притянуть мышление высших планет и лучи этих миров в сферу Земли. Мысль, как известно, обладает свойством магнита. Она магнитно творит. То есть, если человек будет размышлять о дальних мирах, Глядя на Венеру, на Юпитер, он этим будет как бы притягивать оттуда в своей мысли, мысли тех существ, которые там живут, развиваются. Будущая эволюция Земного человечества будет продолжаться, вот скажем, для нас в будущем, человечество перейдя на более высокую планету, она сейчас пока еще зарождается. Рядом с Юпитером. Это будущий Юпитер, пока названия ему нет, конечно, этому новому миру. Но человечество, если оно пожелает дальше совершенствоваться, оно будет продолжать жизнь на этой планете, на новой. Но не каждый человек пожелает туда перейти. Кто-то захочет вернуться снова в животное скотское состояние, Свободная воля. Каждый творит то, что он вздумает, то, что ему хочется. Космические учителя устремляют сознание Землян в область реальных достижений, высокоразвитых существ на дальних мирах. Мысли ваши, говорят они, направляем мы в пространство, психическая психической жизни которого бьет подобно огненной струе. Весь космос, все пространство наполнено жизнью. Нет ничего нигде пустого. С конкретными формами высшей пространственной жизни хотим познакомить вас, дабы вы знали, к чему стремляться и как. Учение, которое мы даем вам, дает полную, явную, законченную схему. Схему эволюции Земного человечества. И останавливаясь на смысле значения настоящей ступени развития, достигнутой земным человечеством, наши учения утверждают, что сочетание звездных лучей и психопространственное состояние Земли позволяет начать новую огненную эпоху истории Земли, знаменующую собой переход от старых форм жизни к новым формам, более совершенным и способствующим более быстрому продвижению в космической эволюции. Сдвиги огромны. Человечество Земли стоит на переломе. Свободная воля позволяет сделать свободный выбор между тем, что есть и что было, и тем, что будет, и что суждено человечеству по слову Владыки Христа. Многострадального логоса нашей Солнечной системы. Момент ответственный чрезвычайно для вашей планеты Земля. Мы знаем начертание великого плана строителей Солнечной системы, мы знаем будущий Солнечный путь человечества, и мы показываем вам, как и куда надо идти мы мысль своей насыщаем пространство и ауру Земли и четкие духом и сердцем люди и те, в ком пылают огни сердца, воспринимают веление пространственных мыслей, воспринимают направление эволюции, космическую божественную волю и наши призывы. Наши лучи, энергии наши направлены на помощь Земле. Мы зовем всех объединиться в сознательном понимании серьезности и ответственности момента. Нельзя уклониться от пути, намеченного создателем, то есть космическим магнитом, ибо результатом будет разрушение и уничтожение. Но противодействие Против идущих отсталых и темных сознаний Землян столь велико, что это колеблет весы планетарной кармы. Три измерения пространства существуют для физических тел и для нас с вами. Мы живем в трехмерном мире. А вот миры высших измерений подчинены иным законом. Когда сознание сосотачивается на Венере, на звезде Матери Мира, она нам известна как Богородица, как Божья Матерь и так далее. Так вот, когда сознание наше сосотачивается на высокоразвитой планете, на Венере, оно касается ее, то есть сферы этой планеты и сознание тогда пребывает в какой-то степени с этой планеты огромное расстояние преодолевается в этом случае мгновенно ибо для мысли в космосе расстояния не существует сейчас это подтвердила и наша наука российская о том что для торсионных полей расстояния не существует Скорость их громадна, в миллиарды раз превышает скорость света. Принцип высшего мира – все здесь и ныне. Все, чего касается сознания, даже прошлое, оно тоже здесь. Хотя в нем ничего изменить нельзя. Прошлое – это цепь явлений, вытянутых в беспредельном пространстве по спиральной орбите движения в нем небесного тела, на котором происходили события прошлого. Все события не исчезают никуда, прошлые события, они существуют в пространстве всегда. При желаниях можно видеть. Но желаний одного мало, надо еще уметь. Все фильмы вчерашнего дня, то есть все события, какие были, запечатлены по тому же самому принципу. Пусть сознание наше чаще приучается отрываться от нашей земли и улетать в космос вместе с мыслью своей. Законы пространства трех измерений действуют и на Венере, но материя на Венере более разряженная, более утонченная, утончены и более разряжены оболочки. В которых пребывают на Венере люди, птицы, животные и разные формы растительного мира. В человеке все это подчинено воздействию мысли в степени гораздо большей там, на Венере, чем у вас на Земле. Ступень эволюции жителей Венеры выше земной, иначе при ваших несовершенствах несовершенной мысли Быстро вы разрушили физическое тело или материальное тело обитателей Венеры. У вас на Земле много усилий надо потратить для нарушения законов природы, чтобы довести ваше тело до болезни. На Венере же разложение материи при злых, дисгармоничных, пошлых, мерзких мыслях, разложение материи, разложение тела идет очень быстро. Высшая ступень эволюции не допускает подобных отвратительных явлений. Но несовершенство есть всегда и везде, даже на самых высокоразвитых планетах. Но они носят совершенно иной характер. Ваши идеалы, достижения, совершенства обычны для жителей Венеры. У них нет такого, как ваше радио, как ваши телевизоры и прочие аппараты. Они не нужны. Все сосоточено в самом человеке. Со временем и у вас на Земле все это будет отброшено за ненадобностью. Все аппараты, какие есть, скажем, у венерианцев, приводятся к движению мыслью, а не телом, не руками, не ногами. Резервуар неисчерпаемой космической энергии находится в распоряжении. Человека Венеры. Планета является живым организмом, как и ваша Земля. Этот организм планеты остро и послушно реагирует на воздействие мысли коллективного человечества. А вместо ваших прежних общенародных молебнов коллектив общепланетный или огромная группа людей или малые группы объединяются для создания общей пространственной коллективной мысли. Она имеет определенную цель и определенное задание. Собранная энергия мыслей действует и выполняет поручение. И планета как живой организм выполняет это поручение. Конечно, под силу не все, даже единой общечеловеческой мысли, но многое становится возможным. Воздействие мысли на тело планеты и происходящие на планете процессы происходят и у вас на Земле. Но, во-первых, человечество Земли бессознательно воздействует на свою планету. А во-вторых, как правило, это воздействие носит разрушительный характер из-за невежества землян и низкой ступени развития землян. Но ну вот мы видим катастрофы, ураганы, безобразие все, экология так называемая. У вас на земле войны вызывают болезни, вызывают бури, землетрясения, различные катастрофы и прочие нарушения равновесия. На Венере у нас этого нет. Правда, стихии и у нас выходят из берегов иногда, но причины здесь совсем другие. Восстание стихии вызывается противодействием и сопротивлением общему ходу эволюции человечества. Сопротивление вызывается ускоренным ходом кораблей Духа. а Закон остается в силе, то есть действие равно противодействию. Очень сильно можно обогатить мысль, если чаще устремляться и пребывать сознанием в сферах наших, то есть в сферах высокоразвитых планет. Аура Венеры насыщена мыслями ее обитателей. Аура очень сильно отличается от земной вашей ауры. Но касание к ауре Венеры очень полезно для землян. Не обязательно, пробивая пространство на каких-то там примитивных ракетах, касаться ауры Венеры. Можно оставаться на месте, на Земле, устремляться навстречу лучам, высокорайстой планеты и впитывать эти энергии. Но при этом надо заботливо изолировать ауру свою от посторонних воздействий и восприятий. Можно действовать так, как хочет того ваш дух. Но контакт явно возможен. Хотя для этого требуется известная степень отрешения, от самолюбия, от эгоизма. На Венере нет запоров. Там нет кого прятаться. И ничего от кого-либо прятать. Нет нигде никаких замков. Нет тюрем, нет всех тех условий, тех учреждений, которые основаны на недоверии к человеку, основаны на людской нечестности. То, что творится на вашей земле, там давно и в помине нет этого. Гарантией честности является там слово. Лжи вы никогда нигде не найдете. Мысли каждого читается свободно, всеми. Обычный язык не нужен, то есть теми языками, каким вы здесь пользуетесь. У вас сотни языков и тысячи наречий. Они не нужны. Язык один общий. Это чтение мыслей. Их не надо переводить в грубую ограниченную словесную форму. Разговоры ведутся на ментальном уровне, при помощи обмена мыслями. Так и чувства, любые изменения в чувствах ощущаются ярко. Тайного ничего нет, кроме сокровенного знания высших космических тайн. А они будут всегда для всех именно таких тайн, которые могут быть опасными при неумелом обращении с мощными силами природы. Борьба, работа идет всегда и будет идти вечно на завладение тончайшими космическими энергиями. Поле освоения и проявления этих энергий в космосе беспредельно, а посему и труд бесконечен. И вершины познания так же далеки, как и у вас на Земле, ибо уходят они в беспредельность. Мы очень помогаем человечеству вашей Земли двигаться дальше в своем развитии. Сейчас космические условия очень благоприятны, так как ваша Земля вошла, пространственно вошла в новую эру свою. Так что люди Земли, ждите великих открытий в области овладения новыми видами энергии и думайте чаще о нас, о высокоравистых планетах. Вроде бы понятно все, да? Но для невежества это все фантастично, конечно. Невежества это кто? Те, которые не ведают, не знают, никогда не интересовались ничем подобным. Через все великие учения, которые давались нам свыше космическими учителями, проходит идея, что каждый человек носит в себе благо. То есть, вот именно человек носит высшее, что есть в природе, и является в своем потенциале отражением или выражением высшего на Земле и в мирах нашей планеты. В Евангелии. И великим космическим учителем сказано «Вы боги». Но ну, правда, боги еще такие в самом начале своего божественного пути. Мы названы сынами неба, сынами солнца. И вот сынами различных богов называли себя представители царствующих династий, древних народов, даже и сейчас некоторые так себя называют. То есть все та же мысль, мысль о том, что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собой настоящий момент. Вот принять эту мысль можно довольно легко, но являть собой или выражать собой высшее, это нечто трудное и необычайное. Легче, конечно, допустить мысль, что, мол, все достижимо для человека, и что пределов роста для человеческого ума не существует. Можно представить себе людей на других высших планетах, достигших совершенно небывалой высоты для нашего сознания, достигших раскрытия всех возможностей существа человеческого. Можно представить нашу планету, которая прошла через миллионы, миллиарды лет развития. Можно представить очень высокую ступень развития земного человечества. Предела нет ни в чем. Ибо мы живем с вами в беспредельности. И высоты, назначенные космосом для человечества, своими возможностями превышает всякое человеческое уважение. И они будут достижимы, будут достигнуты. Для того, чтобы глубже разобраться в этих вопросах, следует немного сказать о среде питания земного человека, о тех трех материальных мирах, в которых вращается человечество, в которых человек живет, из материи которых построены наши принципы нашей Личности, тела нашей Личности. Реально существует в процессе жизни космоса семь миров, говорит нам древняя мудрость, на страницах тайной доктрины. Тайная доктрина была дана через Елену Петровну Блаватскую в конце 19 века. О двух высших мирах, седьмом-шестом сведения нам пока не дают, еще рано. Они вообще недоступны для развития, недоступны нашему сознанию. Одним словом, человек носит в себе божественную частицу, манаду, состоящую из атмы и будхи. Атма это дух, это божественная воля у нас это самое высшее, что есть в человеке. Она дает нам потенциальное стремление к творчеству. Атма. А будхи в нас ⁇ это божественная, жертвенная, высшая любовь. Если атма ⁇ это божественная воля, то будхи, духовная душа, ⁇ это божественная любовь в человеке. Стремление к ней заложено в каждом. Но проявляется она как определенные духовные качества у очень немногих земных людей пока что. Уже говорилось, что эти две божественные частицы оживотворяют собой все формы жизни во всех царствах природы, на нашей земле, да и вообще везде. А это свидетельствует о беспредельных потенциальных возможностях эволюции всего сущего. Развитие жизни современного человека на современном этапе его эволюционного пути проходит в трех мирах, в трех материальных мирах нашей планеты. Низший, самый плотный, как вы знаете, это наш физический мир. Основная масса людей пока что по невежеству считает вот этот короткий единственный срок жизни единственным пристанищем между рождением и смертью. Большинство людей не верит, что после так называемой смерти там что-то есть, и до рождения не знают они, что там было. Более утонченный, в сравнении с физическим является следующий мир, тонкий, неизмеримо более обширный. Вот его придется изучать долго и основательно каждому, в будущем нас с вами ждет исследование тонкого мира. Но его исследовать придется, видимо, намного больше, чем наш физический мир. Потому что он более обширен, более разнообразен. Тонкий мир по степени утонченности материи можно разделить на три области. Наиболее близкой к нам это материальная часть тонкого мира. И вот та, Известная нам земля, вода, воздух – это как раз стихии тонкого мира. Хотя у нас тут тоже земля, вода, воздух – это тоже стихии. Так вот, наиболее грубая, наиболее плотная часть тонкого мира, ее называют еще сверхфизической частью. Средние слои иногда их называют астральным миром. А самая утонченная часть тонкого мира – это ментальная часть. Его иногда называют ментальным миром. Более высоким, третьим, самым прекрасным является огненный мир. Все формы, принадлежащие нашему физическому миру, тонкому миру – носит временный характер, то есть они смертны, а вот уже все, что создается в человеке из огненной материи, это носит бессмертный, вечный характер. Но, к сожалению, пока что огненное тело у земных людей находится в эмбриональном, пока еще зачаточном состоянии. Многие люди у себя еще не развили толком и ментальное тело думать могут, мыслить не могут. Наука давно приняла такую вот формулу, она, нам известна многим, что необходимым условием жизни является движение. Ну и говорят, что жизнь — это движение. Учение живой этики, данное строителями нашей Солнечной системы человечеству, Углубляя расширяя наши понятия в окружающем мире, учение флоретики утверждает, что движение во всех разновидностях материи, а оно названо вибрациями, это движение, движение ускоряется с утончением материи. Чем тоньше материя, чем тоньше частицы материи, тем движутся или колеблются, вибрируют они значительно быстрее. То есть материя тонкого мира более утончена по сравнению с материей физического мира и вибрирует с невообразимой для нашего понимания чистотой. Но еще более несравненно утонченной является материя огненного мира. Материя каждого из миров имеет свои внутренние градации по тому же синеплановому принципу. Если обратиться... К наиболее изученному науке, нашему физическому миру, то здесь нам вроде все известно. Твердые, жидкое, газообразные и четыре эфирных состояния. Все построения атомов, элементов, каждой разновидности материи, любого из миров, включая наш, это разные комбинации первичных атомов, о которых мы говорили с вами на предыдущем занятии. Вибрации и магнетизм — это основа всех связей в космосе. Сообразно свойствам вибраций привлекается тот или иной вид материи. Так, например, более тонкая материя отвечает на более быстрые вибрации и получает под их влиянием определенную форму. Грубая материя отвечает на более медленные вибрации, точно так, как струна прозвучит той же самой нотой, то есть данным числом колебаний в ответ на ноту, изданную струной одинаковой с ней длины одинакового напряжения. Но она будет немой среди среди целого хора нот, произведенных другими струнами. Вот то же самое относится к различным видам материи, которые все отвечают лишь на соответствующие каждому роду вибрации. Манада, бессмертная часть, которая у земного человека за период его разумного существования. А разумное существование у нас началось 18 с небольшим миллионов лет, от середины третьей коренной расы. Так вот, с того времени манада, бессмертная часть нашего существа, развела, накопила около себя, в виде зерна духа некоторые накопления разума. Манада собирает, накапливает вокруг себя сознательность. Сознательность называется пятым принципом или высшим манасом. У основной массы людей пока развита низшая часть разума. Это так называемый интеллект, который занимается усом грубой материи этого мира, плотным миром. У основной массы людей вот как раз развит рассудок, самая низкая часть, немножко повыше это интеллект, но это все материальная часть пятого принципа. Накопление в пятом принципе у каждого из земных людей разные. Человечество подобной пирамиде, вершина которой уходит в небо и сияет звездами единичных гениев и талантов. А низ этой пирамиды представляет собой часть, обширную часть, где влачат жалкое животноподобное существование, различные потомки человеческие, которые определили себя в мусор, в ссор какой-то. Человечество подобной пирамиде. Вот такой разброс уровней сознания в человеческом обществе не может пока никак объяснить современная наука. Наибольшие знатоки так называемые генетики, но генетика у нас только на грубом материальном плане существует, они не могут понять, почему гениальность, например, не передается по наследству, почему у гениев часто вообще нет детей, а если есть, то они не имеют признаков гениальности, все наши ученые-умники на это дать ответов не могут. А почему? Потому что они не желают знать космических законов, не желают их изучать. Хотя, начиная с конца XIX века, все эти законы были даны землянам. Бери, изучай. Нет, зачем это нам? Мы лучше свой велосипед будем изобретать. Но да изобретались на простые вопросы, возникающие в нашей жизни, ответить не могут. Полтергейст, допустим, что это такое? Сегодня ни один так называемый ученый ничего сказать не может. А даже же проще парина репы, как говорят, когда люди знают космические законы, когда изучают те вещи, которые были даны создателями Земли и Солнечной системы. Все накопления из жизни в жизнь несет в себе бессмертная часть человека. Это зерно его духа. Вот эта бессмертная часть называется индивидуальностью. Не путайте ее с личностью. Временной и смертной. Когда человек плодотворно трудится в каждой жизни, то его многообразные способности усиливаются. Они превращаются в таланты, а потом где-то и в гениальность. Все достигается только своим собственным трудом. Никаких даров Божьих не существует, это выдумки невежды. Вот эти вещи надо себе усваивать. Хотим мы признавать сие, не хотим, это космический закон. Все добывается только трудом. Вот мы с вами, приходя сюда на эту планету уже тысячи раз, меняли наши разные тела, меняли формы этих тел, получали тела от разных родителей, в разных расах, в разных народностях, в странах, на разных континентах. Для чего все это нужно-то? Для того, чтобы все больше развивать в себе способность мыслить, творить, любить. Только в бескорыстной любви мы можем уподобляться Богу, и ничем больше. Редко люди идут в эволюции направленно, как стрела, редко. У основной же массы земного человечества, это жизненный путь напоминает путь падений, восхождений, достижений, всевозможных ошибок. Но хорошо бы на всем этом учиться, так да ведь не все же учатся. Определенная часть людей, впавших в лень, в отупение, уже давно не развивается. И таких многие-многие миллионы. Сказано в одном месте, что жатва у сатаны велика оказалась. Многих удалось ему превратить в космический мусор. Вот сатана, потом, попозже поговорим о нем. Пятый принцип этих людей, который своими накоплениями должен был бы удерживать у себя шестой и седьмой, в связи, в связи именно с низшими оболочками, пятый принцип практически пустой, ничего не накоплено этими миллионами. А кто их такими сделал? Нет, ни Бог и ни дьявол. Они сами. На определенных этапах их бесцельных существований связь с высшими принципами у них нарушается. Происходит разобщение принципов, остается только одна личность, она какое-то время воплощается еще. Но это ходячие трупы, мертвецы. Они могут быть очень злобными, хитрыми, подлыми, а индивидуальность их покидает, потому что связи нет. Пятый принцип пустой совершенно. Как же происходит развитие такого важного для человека пятого принципа? Нам придется обратиться к прошлому земного человека, к периоду формирования его астрального тонкого тела, Формирование тела чувств у животных лунной планетной цепи, о которой мы говорили немножко раньше. Представить себе вид того, что мы представляли с вами на Луне, очень трудно. В одном из своих писем Елена Ивановна Рерих, матерь огней йоги, матерь живой этики, писала, что если бы сейчас мы бы увидели то, что мы представляли собой, будучи лунными животными, то ужаснулись бы. Однако формирование тела чувств по аналогии можно представить себе подобно таковому, скажем, в нише царства природы на Земле. Вот на форму минерала, который содержит в себе монаду, веками воздействует по перемены то жара, то холод, то влага, то солнце. Постепенно минеральная форма за многие миллионы лет разрушается, но монада за это время приобретает память, живя в минералах, память этих разных ощущений, чувствований. Информация о определенной чувствительности минерального царства нам тоже известна в современной науке, и ученые называют ее «усталостью металлов». Они там сталкиваются с этой усталостью. Проходят громадные интервалы времени, и монада уже, собрав опыт в минеральном состоянии, оживотворяет собой различные формы растительного мира. А вот растения уже более пластично реагируют на изменения в окружающей среде. Накапливают еще больше памяти, чувств в своем формирующемся постепенно астральном теле. Вот у минералов нет астрального тела, зато есть эфирное а у растений уже проявляется астральное тело. Оно состоит, правда, из низших, самых грубых подразделений материи тонкого мира. Во время существования в проявленном мире, кроме физического тела, которое состоит из трех низших состояний материи, (твердого, жидкого, газообразного, представители всех царств природы, включая человека, имеют обязательно эфирные двойники, построенные из четырех упомянутых вышеэфирных состояний. Как они называются, об этом у нас будет специальное занятие по эфирному телу и так далее. Назначение эфирных двойников, назначение, функция — это воспринимать и передавать физическому и тонкому телу человека электромагнитные и прочие колебания, торсионные колебания, а также энергию Солнца. Так вот, игра жизненных токов в эфирных двойниках минералов, растений, животных вызвала из скрытого пассивного состояния в явное, активное состояние астральную материю тонкого мира, входящую в состав их атомов и молекул. Вот эти жизненные токи вызвали движение жизни, хотя в слабой степени в минералах, а Монада Форма, проявляя свою организующую силу, вносила в них материалы из астрального мира, которые послужили для построения духами природы зачатков минерального астрального тела. А вот в растительном царстве астральные тела уже более организованы, и у них характерная способность чувствования начинает понемногу проявляться. Тупые и расплывчатые ощущения благоденствия или неблагополучия наблюдаются у большинства растений, именно как следствие возрастающей деятельности астрального тела растений. И уже современная наука, исследования показали, что растения смутно, правда, радуются воздуху, дождю, солнечному свету, жадно этого ищут, и в то же время сторонятся инстинктивно каких-то вредных явлений. Некоторые растения ищут света, а некоторые, наоборот, ищут темноты. Они отвечают на раздражение, стараются приспособиться к внешним условиям, а некоторые даже начинают показывать чувство осязания у себя. В животном же царстве астральное тело значительно более развито. Оно достигает в высших видах животного царства настолько определенной организации, что в состоянии существовать некоторое время после смерти физического тела и вести свое независимое существование в тонком мире, именно в астральной сфере тонкого мира. Таким образом, у животных, особенно у высших животных, астральное тело вполне сформировано. Более того, Близкие к человеку, те, которые живут обычно рядом с человеком животные, начинают выявлять удивительные свойства. Они свидетельствуют о некой разумности, то есть некое подобие ума они начинают как бы проявлять. Что же все-таки отличает самое разумное животное от самого неразумного человека? Главное свойство мыслительной деятельности, то есть у растения есть ум, зачатки ума, но нет пока разума. Так вот, главное свойство мыслительной деятельности — это анализ и синтез, который выливается в предвидение будущего и возможность заглянуть в прошлое, а у животного этого нет. Хотя элементы мыслительной или ментальной материи в виде формирования зачатков ментальной оболочки у высших животных, которые особенно общаются ближе с человеком, вот там они имеются. Формирование человека-мыслителя идет как от чувственного человека через него, через страдания радости, а вот это все, опыт этот откладывается в его тонких структурах, для того, чтобы стать отполным моментом. Для начала мыслительной деятельности. Что такое мыслительная деятельность представляет пока? У чувствующего человека он начинает сравнивать и различать. Тонкое тело, то есть оболочка желаний, не развитого человека состоит по преимуществу из наиболее грубых видов материи тонкого мира. И его деятельность, подобно таковой в низшей царствах природы, вызывается обстоятельствами внешнего мира. Побуждения внутренние, за исключение физиологических, конечно, у него отсутствуют. Почему? Ум-то есть, но он еще спит у неразвитого человека. Чтобы возникли вибрации в тонком теле человека, чтобы звучание достигло слабо развитой оболочки ума, нужны очень бурные толчки извне. А что они из себя представляют? Это грубые страсти, шумные удовольствия, гнев, там, ярость, боль, драки, ужас, громкая музыка, танцы, направленные на животное сексуальное возбуждение. Для чего все это? Да потому что это все производит вихри в астральном теле этих людей и в свою очередь передается в виде слабых пока вибраций на ментальную оболочку этих людей. Там оно отражается в виде мыслеобазов памяти, в виде мысленных картин, одни из которых хочется повторить этим людям. Почему? Потому что они приятность какую-то давали дают. Другие, которые вызывали боль, страдания, хочется избежать этим людям. Вот это и есть, это и есть начало формирования мыслительной деятельности этих людей. У неразвитого человека появляется масса низменных желаний, страсти к чувственным наслаждениям, расчетливой жестокость, несвойственной даже животному миру. В чем лежит разгадка вопроса, который мучает многих? Почему некоторые люди более жестоки, чем животные? Разгадка в том, что они еще пока только начали учиться быть людьми, но ну, имея человекообразную форму, но пока еще не люди, в полном смысле этого слова. Их небольшие накопления в их мыслительном теле, в виде мыслеобразов низменных удовольствий, стимулируют повторение неблаговидных действий без учета последствий. Воли, как внутреннее побуждение на уровне их физического сознания пока еще отсутствует, А желания, чаще эгоистичные, личностные, низменные, заполняют сознание такого человека. Отрицательные следствия низменных поступков постепенно, конечно, будут уложены в памяти их ментального тела станут зачатком того волевого импульса, который удерживает нравственного человека от таких поступков и представляет собой нравственную категории, то есть совесть. Все абсолютно, все боги во Вселенной, как и все мы, обязательно когда-то проходили или будем проходить, кто еще не развит, подобную школу, ибо другого пути нет. Совершенствование астральной ментальной оболочки человека идет именно по тому же пути вибрации. Астральные ментальные тела низкоразвитого человека особенно легко поддаются дурным влияниям. При попадании в порочную среду, которая притягивает к себе из низших отделов тонкого мира материю самых низких видов, а в оболочке такого человека быстро-легко замещается ими небольшое количество высоковибрационной. Материи, методом вытеснения ее из-за невостребованности при данном состоянии жизни. То есть, вот пример, пожалуйста. Скажем, преступник совершил преступление. Куда его засовывают после этого? В зуборище таких же преступников, да? И он после такого пребывания сделается еще более отвратительным преступником. А этого нельзя было бы делать. Преступника ни в коем случае казнить нельзя, даже самого страшного. Его надо помещать в такую среду, более высокоразвитую среду, где бы его постоянно бы работали над его перевоспитанием. А если поместить его в среду таких же разбойников, как он, они там друг другу помогают ухудшаться. Отсюда вы можете сделать вывод, что жизнь наша, чрезвычайно примитивно и неорганизованно в плане развития. А человек низкого уровня развития трудно поддается, как известно, положительным влияниям. Почему? Давно что у него накоплено материи такой низковибрационной. А вы знаете, что существует закон инерции. Всякая материя сопротивляется изменению направления движения, Сопротивляется изменению вибраций. Вытеснить низковибрационную материю – дело довольно трудное. Трудно перевоспитать преступника, а другого пути нет. Вот на этом основан весь воспитательный процесс. Низменное окружение опасно даже для развитых людей. Так что низкоразвитые люди могут прогрессировать только... В том случае, если они попадают в доброкачественное культурное окружение, а не среди таких же бандитов, как они. Ну вот, проходят миллионы лет, пока наконец из неразвитой массы выделяются люди среднего уровня развития. Особые успешные тружники, то есть высокодуховные индивидуальности развиваются. Но это только при помощи свыше, если нет помощи свыше. Не может человек развиваться. Таков закон. Закон иерархии. Тонкая ментальная оболочка человека среднего уровня уже хорошо развиты и состоят из более утонченных материй тонкого мира. Внутренний мир такого человека является полем битвы между личными низменными желаниями, в которых человек был в плену, у которых был в прошлом, и возросшие умственные силы. Вот между ними идет битва. А эти возросшие, развитые умственные силы являются основой для формирования совести и воли. Ну, вы знаете, что совесть у каждого своя. Почему? Потому что разные, разные накопления этой самой совести, разный умственный опыт. Много опыта прежней жизни вложил в свою сокровищницу, то есть в зерно духа, в высокодуховный человек. Он прошел в детстве личных страстей, битву страстей с совестью, все одолел, помнит все это, поскольку все, что человек накопил, всегда при нем находится, в чаше вечных накоплений. Он всегда все свое носит с собой. Но не каждый человек в данном воплощении имеет доступ к чаше собственных накоплений. Высокоразвитый человек может сострадать уже другому человеку на трудных путях жизни, готов каждому оказать помощь и поддержку. Но это только высокодуховный человек. Люди высокодуховные, таланты и гении, это всегда великие труженики. Великими их сделал труд, больше ничего. Ритмичный любимый творческий труд делает людей сотрудниками высших сил, сил света. Ну вот на этом, наверное, пока мы сегодня с вами закончим.